Ну и всем. Так, запись идет. Всем привет, с вами как всегда пиксельсы. У нас сегодня Абик. Это новый летсплей. Не обращайте, что у нас куча эффектов и алмазка. но мы здесь просто до этого играли. Не обращайте на эту платформу, на ту бы дроковую коробку. Вообще, ни на что не обращайте внимания, да, арабик. Все, а теперь десантируемся, как дед у Ой, Ой! Ай, боля в доге! И даже не спросите, как мы оттуда это так выжили. И почему я опять в креативе, ебта. Короче, мы сейчас вам покажем обзор на наш бункер. Ой, который мы строили. Ой, сто... ой. Куча времени. Ой, ой. Можешь потише говорить, ой. пожалуйста. Ой, ой. И не ойкать. По понял? Ты, какашка. <свист> Вот, у нас он супер защищен от мобов. И здесь у нас будет новый летсплей выживания. Мы, мы, мы тут будем строить целый город на выживание. Мне надо алмазку в Потому что она у нас скоро сломается, и, нам, и она мне в жопу не нужна. Слушай, алмаз ты... Локоты... Вот почему? наши ресы. Да. Вот, да, да, да, вот наши от... ресы. Не обращайте на то, что у нас куча алмазов, это херабрин дал этому э, абику. Арабику, да? Mm -hmm. Вот. Также у нас еще тут есть парочку секретов для вас. Но о них позже. -мо. Вот. Э, мы играем на хардкоре всего лишь с парочками эффектами. Да-да-да. Uh -huh, uh -huh. Да. А вот этот авик арабик идет сейчас за мной, понял? Кстати, мне алмазку тоже скрафти. Вот, у нас тут для города кирпичи делаются. Вот а она. зачем тебе это? Ты в креативе. Че, на выживании сейчас! Алмазку гони. Алмазы. Сейчас. буди. А. Посмотри, какие у него красивые тапочки. Зелененькие такие. Так, держи 40 ол Мне этого хватит. Надеюсь, это достаточно. Надеюсь. То самое... Ноу. No. То самое... Я дебил. Я скрафтил два этих... Два всего скрафтил. Так, я лучше скрафтил одни от... а это и это. Я скрафтил запасные шлемы этот и на поэтому я их положу сюда. У тебя, кстати, скин сливается в ковром. Тебя хрен увидишь. Хорош. Я кстати, я скоро, на наверное, пыль. поменяю немножко дизайн своего скина, но это не точно. Потому что он просто немножечко изменится. Так, надо три алмаза на место а положить. Караби, караби, так. Караби. Я... Короче, я считаю, что нам надо. Братан, идем за мной, за мной. Мы сейчас возьмем кирочки, я вот возьму этот онозритову, вот эту, вот эту возьму, а вот эту еще возьму, чтобы их скрестить и получить норм кирку. Вот, все, пошли за мной, бабик. У нас ну. целая шахта есть. Мы тут вот сюда вот можем спуститься, вот да, сюда же. А, так, подожди еще. Подожди секунду, мне надо еще кое-что сделать. Нет, мою кроличью нару. кроличью кроличье нарут У нас вот здесь есть такая комната, только Абик о не знают. Я так ну, надеюсь. В прямом. Ты же не знаешь. Все я врубил. Раз. Я сказал, раз. Все, я пошел в шахту, я включил нужный нам эффект. Это спешка, чтобы быстрее выкопать э, его кроличью нору. Ой, я случайно перекопал. Не ну, трогай нору, мою кроличью. Надо сбегать, надо сбегать из Саратова, пацаны, сбегаем из Саратова. Да ё-моё, что не сбегается? Сбегаем из Саратова. Сбегайся, из Саратова, ё -моё. Bim -bim -bim. Ой, здрасте. Ой-ой-ой, ошибочка, ошибочка вышла. Не туда попал, да. У меня даже меча нету. Что делать? О. О. Незачарованный лук выпал со скелета. Ладно. Так, сломаем спаунер. Он тут нафиг не нужен. А где сундук? Вон. Раскапну этот ушной. Что там на... копает? Там, сундука а не. Ты меня из-за я вытащу. А я тебя не вытащу, я хз где ты? Ты меня убьешь, за то, что твое на руку пау сейчас. Да не убью. Не переживай. Убьешь, у тебя кирка мощная. Ну ладно. Да обещаю, не убью. Ты ч за лес? Вс, я тебя ненавижу, там, все. Я... Прощай, я больше с тобой не буду ролики записывать. Чему? Потому что ты зарезаешь всякие места, которые я не хотел спойлерить а а Э, это чё за читы? Это что за читы? Так, надо тебя столкнуть в эту друж, чтобы ты там это сдох. Сдыхай, если сказать. ⁇ -мо ⁇ я пошел отсюда. Алмазы! Алмазы-то мои! Я ж тебя могу забанить. Ты ч ⁇ не боишься бана? Да. Ну ты лошара, конечно. Ой, лава, лава. Ой. Ну ты лошара, забыл, что у нас огнестойкость, что ли, с тобою. Мне вообще нихера не видно, конечно, в Чего? Ну ладно. Так, надо выкопаться отсюда. О, я живой. Ой. Ты где, собственно? В какую то канал провалился, братан. Ой, и, и Игорь. Ой, не Игорь. Лава. Лава. Светле, какой Игорь? <свят> ну, Редстоун это Игорь у меня. <свят> да, я называю Редстоун Игорем. А вам что, не нравится что-то? Вы что, так его не называете, что ли? Так, мне надо выбраться из этого закулиса нафиг. Идь ⁇ Как отсюда-то выбраться? Я нашел какую-то пещеру, в которой, кажется, Так. Эм. А! Эм, ну ладно. Эм... Чего? Ну серьезно? Охеренно. Да, серьезно. Так. Зато я теперь могу тебе отомстить, кстати. Ну что я ж могу сделать вот так вот просто. Хе-хе. Заскамил мамонта. Так, интерес я сейчас выложу в сундучок. Я ж тебя могу просто забанить, либо же как-нибудь затроллить. Лучше уже... затролли. Не надо, Бан. Поблять. Не ареса. Забанишь шли. Хорошая тактика, братан. Так, я сейчас это... Отключу тебе спешку, чтобы ты не смог выкопаться из-за Вот это... Лишнее что-то сказал, то, что ты мой тайник открыл раньше времени, когда я тебя не просил. Так, супер-еду выключим, сейчас в коробку перейдем, там это тоже все отключим. Ты видео до сих пор снимаешь, да? Нет, я снимаю до сих пор. Поэтому я сейчас просто отрубаю все тебе эффекты, чтобы ты сдох там быстрее. Все ты всё от лавы можешь сдохнуть, так. Ну, и, от, и у тебя нет зрения теперь ночного. Я теперь могу чилить. Ну, а да, еще нет. А я тебя сейчас командным блоком пронкану. Хе-хе-хе. У тебя так будет гореть жопу. Всегда это. Думаю, ролик соберёт триллиард триллионов просмотров. А я думаю, я тебя буду все время кикать. Шучу, конечно. Э, Симон. Тнт. Э, как? Меня даже кикнули за... Прикроп. За... Так, где же это делать-то? Ладно, так не получится, ладно. Понял. А, у меня есть другая идея. Или нету, или есть. Просто написать это. Можно и тебя... Это какого... его? Что я могу вообще сделать собственно ай больно в ноге я могу тебя собственно убить или тебе что нибудь выдать такое но я хочу что нибудь другое сделать а я хочу лак машину сделать все тебе попа Ой, как лагать О, сейчас будет. Не, а. ну, ну у меня сотка, у меня сотка фпсочек. Ой, сейчас будет лагать. А, 11 фпс, 20, 60. Что? У, у меня сейчас 12 фпс где-то. У меня 0 только что было фпс. А у меня не 0, братан, а у меня не 0. Зато и нику много. Че отключить лаг машины или ты это, передумаешь это? <свес> а, а, а ты что там делаешь, кстати? Как ты такой лаг-машину делаешь? Ну просто тут есть такая команда, из-за которой начинает майн располагать, лагать, называется релаут. И игра перезагружается, когда она перезагружается, она очень смачно лагает, поэтому запомните эту команду, теперь можете просто вот такой же блок вот поставить, я вам сейчас покажу -мо. Даже у меня очень сильно лагает, хотя у меня мощный ПК, и она у всех будет лагать, причем. Вот такой вот, ставьте цикличный, цикличный всегда активен, ставьте его, пишите вот эту команду релаут, все готово, и я продолжаю лак машины, -мо! Я просто хочу сейчас э, перейти в Женспектейтера и спектайте за тобой. Абик, не арабик. <смех> ну что ты теперь не сделаешь? Эм, чё ты стоишь? У меня вообще ноль в А ты говорю, у тебя ноутбук мощный. Пошевелиться, боюсь. Короче, мы, грубо говоря, удалили этот мир. Ну и Да потом теперь не играть нереально. А ты Неллиса воскрешишь? А я не воскрешу. Я делаю меня... все, что ты хочешь. А, ну то есть ты, это, ты сможешь набрать из миллиард лайков? Чё? Ничего. Я хочу сдохнуть, чтобы заспауниться около этого командного срока. О, да-да-да, я рядом с ним, сейчас прям заспаунив. хорошо, что я здесь спаун поставил. Так. Не в, не в ту позу. Творческий. Я сломал этот блок херам. Все, ноль ну лагов, братан, повезло. В смысле? Прямом, братан. я сейчас те, тебя затролю, буду... знаешь, как я тебя затролю? Как? Не баном, пожалуйста. Не баном, не бану. Это команда Клэр. Наверное, знаешь эту команду. Нет. Питер, Короче, я просто у тебя буду... Я тебя просто буду. Все, у тебя теперь все время инвентарь чистый будет. Очки. Ну этот роллинг такой. Моя Конор, я про. Таба в деле. Попробую что-нибудь сделать. Набу. Подбери землю. Видишь, тебе в инвентарь даже не добавилось. Тебе ничего не в инвентарь теперь не добавляется. Я еще могу кое-что с тобой делать. Другое, пострашнее. И догадайся, что это А, ну понятно А, еще понятнее стало Что за фигня а игру покинул? Э Майнкрафт был закрыт по причине выделения памяти в Java. Попробуйте сначала удалить моды, шейдеры и шутбаки для наблюдения изменениями. Попробуйте снять настройку лаунчера и выделения памяти. Различие, например... Охеренно! У меня вылетел майн из-за нехватки гигов. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже сначала не понял. Молодец. Надо выделить память вообще всю. Все, Артёма нету. Все сохранить. Ну, собственно, с вами был, получается, как всегда, кто? Я думаю, понятно. С вами был, как всегда, Пиксет. Вот такой забавный ролик получился. И никакого желания не будет. все. я с Артёмом не буду снимать. Будут чисто в World Box, снимать или еще какую-нибудь фигню. С вами был, как всегда, Пиксет. Всем пока.